Добрый, прекрасный. Я рада, что Шенгерович жив здоров, если также остроумен и правдив. Самое приятное. Так что желаю ему здоровья, продолжения его творческой деятельности, единомышленников и вообще победы России Шенгеровича. Сахарова, Шендеровича, Колячева. Гарика конечно, все, кстати. Умниц в России гораздо больше, потому не дает он говорить. Сказ, хочу сказать кармонный, хотите скажу? Наша масса, как при царя голых, держится на штыках и тюрьмах. У нас государство в Когда военные поймут, какое государство они в государстве охраняют, а не народ, тогда будет дело. А матери не будут отдавать в армию такую шарбота понять. Ничего, работать. И дело в том, но что все время говорят, трепет слово интеллигенция. Как сказал Лев Толстой, отдельно класс интеллигенции нет. Интеллектуальная сила повсюду. И в душе простой крестьянки не если человек живет вопросами духа, а дух это самопричетская жизнь, обращается к совести, тот интеллигент. Интеллект без совести, вернее, совесть без интеллекта слепа, но не опасна. Опасен интеллект без совести. Но надо верить лучше. Я верю в Россию, сахара чеховых интеллигентов, религиозных Сергея Фаравишинских сосудов. Всех сопровождения у вас. Извините за сумбур, но так, Джангарович просто очень рада, что он жив здоров и творит. Всем желаю.